Современного словообразования на материале словарей новописьменного корельского языка. Добрый день, уважаемые участники конференции. Тема моего доклада о некоторых тенденциях современного сообразования в новописьменном карельском языке. Корейский язык располагает богатым лексическим составом, имеет широкие выразительные возможности. Тем не менее, он относится к языкам с прерванной письменной традицией. Первый этап создания корейской письменности относится к 1930-м годам и связан с именем известного ученого-лингвиста лингвиста профессора Дмитрия Владимировича Бубриха. Под руководством профессора Бубриха был составлен диалектологический атлас корейского языка, который позволил определить особенности всех наречий корейского языка. Этот атлас был издан только в 1997 году в Финляндии. В том же 1937 году Бубрихом на основе русской графики была написана и издана грамматика корейского языка, фонетика, морфология, в которой были сведены и определены для создаваемого письменного языка важнейшие явления фонетики и морфологии. Учеными-лингвистами за короткий срок были подготовлены учебные пособия на корейском языке. Однако этот период функционирования языка был очень коротким, что не позволило письменному языку стать родным и узнаваемым. В связи с изменившейся политической ситуацией в Карелии, да и в целом стране, Преподавание местных языков было объявлено национализмом, мешающим полноценному овладению русским языком. Это привело к негласному запрету говорить на корейском языке в школах и дошкольных учреждениях. Письменная традиция корейского языка была прервана почти на полвека. И долгие годы корейский язык оставался в стороне от новых реалий жизни использовался только в бытовой сфере общения. Особенности функционирования корейского языка в домашней бытовой сфере общения на протяжении многих десятилетий обусловили естественное развитие тех групп лексики, которые отражали в основном хозяйственный уклад жизни карел. Новые возможности по созданию письменности на основе латинской графики появились лишь в конце 1980-х годов. К моменту воссоздания письменности на корейском языке практически Совершенно отсутствовали слова, отражающие реалии современной общественной жизни. Появилась настоятельная необходимость нормирования корельского языка в пополнении его лексического фонда. Для более полного отражения реальной действительности становится необходима разработка новейшей терминологии. С этой целью в 1999 году постановлением правительства Республики Карелия была создана термин орфографическая комиссия – задачи которой входило в упорядочение словотворческой работы и орфографических правил на благописьменных языках, фиксация лексических новообразований и их последующая кодификация. Анализ и корректировка орфографических правил. Результатом работы комиссии стали бюллетени по новейшей лексике и терминологии. Всего было издано... Создано и издано четыре бюллетеня новейшей лексики и терминологии. Лингвистическая терминология в 2000 году, школьная лексика в том же году, общественно-политическая лексика в двух частях, в и четвертые годы, лексика флоры и фауны в пятом году, которые поставили корейский язык на совершенно новую ступень развития. Весь этот богатый лексический материал послужил базой для создания корейской письменности. Так называемый новейший период с 1989 -го года по настоящее время в стенах нашего института создавались словари, грамматики, букварей, учебные пособия младописьменных языков Карелии. Первые словари младописьменного карельского языка были предназначены прежде всего для учащихся школ и вузов. В эти словари была включена не только исконная лексика карельского языка, но и отчасти была дана терминологическая и прочая лексика. Однако эти первые словари были, обладали небольшим объемом и, соответственно, не могли обслуживать коммуникативные функции современного общества. По мере развития молодописменного языка потребовались словари нового типа. В 2011 году был издан большой русско-корейский словарь авторы Бойко и Маркианова Людмила Федоровна. В него включено около 20 тысяч наиболее употребительных слов и фразеологических оборотов современного русского языка. Своеобразным ответом на Большой русско-корейский словарь стал Большой корейско-русский словарь Ливиковской наречии, изданный в 16 году и содержащий более 18 тысяч слов. Создание таких словарей свидетельствует о новом этапе языкового строительства и является важным шагом в развитии младописьменного языка, так как словарь закрепляет норму, утверждает письменную форму языка, что непосредственно находит отражение на процессе преподавания и овладения языком. Наличие письменности повышает статус корейского языка как в глазах тех, кто им владеет, так и в среде тех, кто соприкасается с языковыми и этноязыковыми проблемами. Такие лексикографические издания оказывают несомненную помощь в проведении целенаправленной и научно обоснованной языковой политики. Основной проблемой при составлении словарей был выбор лексики. Прежде всего, в них вошла вся общеупотребительная лексика корейского языка. Однако современные реалии потребовали особо обратить внимание на создание общественно-политической, школьной лексики, а также лексики, относящейся к сфере информационных технологий. В качестве орфографических тор в области лексики выбирались те варианты, которые широко употребляются в говорах ливиковского наречия и известны многим носителям языка. При формировании фонатических и грамматических норм также, прежде всего, учитывалась широта распространения явления. Из многообразия фонатических вариантов слов или грамматических вариантов форм для младописьменного языка нужно было выбрать те, которые являются логически более стройными и наиболее понятными и осваиваемыми в процессе обучения. Большинство новых слов в корейском языке образовано по правилам корейского Словообразование суффиксальным способом. Суффиксальная система корейского языка чрезвычайно богата. Большинство продуктивных суффиксов, с помощью которых образуются производные слова, находятся в активном употреблении и хорошо понимаются носителями языка. Самыми продуктивными стали суффиксы, образующие слова абстрактного и обобщенного значения. То есть ту лексику, в которой язык особо нуждался в связи с расширением его функций. Например, ус, вюс кус, хюс вус, вюс ваягус, дефицит от", восходит к ваяй неполный, гиеногуз-изысканность, гиенотонкий, всеобщность, не общие. Хендовус, субтильность, от, восходит хендо слабые хилы. На образованиях коллективного значения широко использовался суффикс 100 и 100. Например, лайтегисто оборудование, восходит к слову их прибор, лехтегисто пресса, лехте газета, всю везисто внутренние воды, восходит к слову вода халдиво Халдивоста – городской муниципалитет, Халдиво – власть, Кюлен Халдивоста – сельский муниципалитет и так далее. Один из древнейших, наиболее распространенных суффиксов корейского языка «неку», являющийся практически единственным заимствованным суффиксом, оказался исключительно продуктивным при создании новых от именных существительным со значением какого-либо рода деятельности. Например, «неронеку» – виртуоз от мастерство. Умение. Оза неку. Участник. от Оза. Часть. Доля. Виргу неку. Служащий. от Виргу. Должность. Служба. При номинации новых понятий широко использовались словообразовательные форманты нду и мины образующие имена от глаголов и обозначающие процесс или результат действия. Например, кайченду Страхование от кайта. Страховать. «мутанду» — «трансформация» — «мутуа» — «трансформировать» — «менять». «Вивекцию» — «мине апробация» — «вивекцию» — «одобрить». Распространенным способом образования новых лексем стало словосложение, когда части слов могут включать элементы как исходного так и заимствованного происхождения. Например, «пеа меры» — «кворум» — «от меры» — «мера» — «единица измерения», «бумуагу» — «деньгу» — Ассигнация от деньги купюра, бумага, понятно, русское слово «бумага». Лексический и семантический способ образования новых слов подразумевает изменение семантики слова. В корейском языке семантическими неологизмами стали имена существительные. Например, пилку, запятая, основное значение, пятнышко, зарубка. Вайну, инстинкт, основное значение, нюх. кухку тай агитатор, основное значение, подстрекатель. «Тугмус» – «бескультурье» – основное значение «простота», «глупость». «Кяскюлейне» – «курьер» – основное значение «прислуга». У имен прилагательных также произошло расширение семантики. Например, «юркю» – от «категоричный», вот «крутой», «решительный». «Ено» – «изысканный», основное значение «тонкий», «мелкий». «Хуйгетой» – «аморальный», вот «бессовестный», основное значение «бессовестный». «Мавутой» Банальный, основное значение, безвкусный. Процесс расширения семантики коснулся некоторых глаголов. Например, суть-то аккумулировать, основное значение собирать-копить. это квалифицировать, основное значение мерить. каркот то депортировать, основное значение выгонять. Кюзелэ анкетировать, основное значение спрашивать. Ориентиром для создания новой лексики также послужили ранее Изданные словарные материалы и изданные словари близкородственных языков, вепского и финского. Около, около 10% всего словарного состава составили авторские новообразования, например, «почингэндэйн» в значении символа в электронной почте, «каливопираксэт петроглифы», «теревюнёк купогю конусообразный, «марьян поймин дубруя комбан для сбора ягод, Витки Кино, полнометражный фильм, Чокет, и так далее. Частично были привлечены финские заимствования, которые прочно вошли в корейский язык. Например, Юлио Писто университет, Юставидрук, мустопачес Мусто памятник, Тедоконных компьютер, Пайна, мерки, знак ударения, Луанда, природа и так далее. Важно отметить что при возрождении и развитии языка происходит также довольно активный процесс перехода забытых или полузабытых слов в разряд активной лексики. Некоторые слова обыденного языка получили новые, зачастую терминологические значения. Например, многозначное слово «таппули», одним из значений, которых было широкое место на дороге, где можно было обогнать или постраниться, в составе сложного слова «вялитюстаппули» получило значение «объезд полоса обгона». А у слова «таллах», обозначающего коллективную помощь, работу сообща, появилось новое значение «субботник» и «воскресник». Невозможно было уйти и от заимствования из русского языка. В первую очередь это касается интернациональной лексики. В бюллетенях республиканской термина орфографической комиссии из всего состава общественно-политической лексики на ливиковском наречии около 40% составляют интернационализмы. К словам интернац... интернационализмом относятся такие слова, как аспекту, аспиранту, бильярду, документу, индексу, проекту, семинуару, журналу. Нужно сказать, что слова, созданные путем заимствования полного или частичного калькирования, не всегда становятся понятными носителям языка. Например, слово «багалавку» – «желудок», мелодия, мемелодия», «сявил дай композитор» У носителя языка вызвало вопросы новое понятие «шорпик-кувилка», образованное по финской модели «харупка». К настоящему времени готов к изданию орфографический словарь ливиковского наречия корейского языка, в который вошло более 23 тысяч слов. В 2012, в 2012 году был издан орфографический словарь вебского языка. Данные орфографические словари представляют собой особый вид словарей, которые содержат не только перечень слов, но и в конце каждой словарной статьи имеют перевод основного значения корельского или вебского слова на русский язык. Такой метод построения орфографического словаря связан с тем, что не все пользователи в достаточной степени владеют корельским или вебским языком, а также еще и с тем, что в него включено большое количество сложных слов, которые отсутствуют в иных словарях, что может вызвать затруднение при их понимании. В круглых скобках даются словоизменительные характеристики глаголов и имен. В словарной статье, посвященной глаголу, представлены также словоизменительные характери... характеристики активных и пассивных причастий. которые являются в корейском языке наиболее сложными грамматическими формами. Приведенных в орфографическом словаре сведений недостаточно, чтобы правильно образовать любую необходимую грамматическую форму имени или глагола. В словарных статьях по глаголам дополнительно представлен справочный материал по их управлению. Для этого приведены вопросы, указывающие непосредственно на падеж, который употребляется с данным глаголом. Таким образом, данный словарь можно назвать грамматико-орфографическим словарем. Новейшим направлением работы языковедов является корпусная лингвистика. Надежным источником при исследовании языковых, фольклорных, этнографических материалов может стать корпус корейского языка. Корпус пользуется спросом исследователей как выверенная информационно-справочная система по языку, в котором все диалектные тексты даются с подробной паспортизацией в электронной форме. Корпус корейского языка включает собственно корейское ливиковское и ливиковское наречие, два из которых обладают в настоящее время собственными новописьменными формами. В настоящее время на базе открытого корпуса вебского и корейского языков ведется работа по переводу словарей в электронный формат. Разработаны программы генерации словоформ, в том числе для систем глагольного и именного словоизменения ливиковского наречия корейского языка, что существенно облегчит Дальнейшую работу по семантической разметке текстов корпуса. Эти материалы найдут применение в практике преподавания новописьменных языков корейского языка. Там еще один пример с но так мелко вот, в корпусе. Спасибо за внимание. Есть ли вопросы к докладчику? Татьяна Петровна, можно один вопрос? Как вы считаете, вот вы стояли на заре создания словарей карельского языка да, вот в этот новейший период с конца 80-х годов, и сейчас проделан такой путь уже продолжительностью в 30 лет. Вот Как вы считаете, как изменилась лексика в словарях? Ну, в какую сторону имеется в виду? Больше ли исконные лексики используются? Насколько используются заимствованные по сравнению с тем, что было вот на, на заре ревитализации? Ну, смотря в каких сферах использовать, мне кажется, что сейчас вот молодежь особенно повернулась, как сказать, к корейскому языку. Вот видно, вот в социальных сетях очень часто используются корейские языки. Конечно, очень большое внимание обращено к новым словам, именно которые, которые сейчас нужны Вот эти слова, связанные... вот информационная Технология, терминология. Да. Вот эти слова самые такие, как бы, востребованные. Ну, а как на ваш взгляд, например, вот в газетных текстах изменилось ли использование лексики исконное, заимствованное и так далее? Ну, я думаю, что да, конечно, вообще пресса это первая ступень, которая использует эту лексику, которая новообразования, вот эти неологизмы, которые создали, потому что в состав термина орфографической комиссии в первую очередь входят журналисты, ученые, учителя, то есть те люди, которые непосредственно связаны с языком, и они, которые и оказывают непосредственную помощь создателям, в том числе вот, например, мне, как автору словарей. Поэтому в газетах Ома-Муа особенно в газете «Омамуа», очень приятно, что используется новая лексика, вот даже использование буквы «С» вот стало в настоящее время таким употребительным, что также является правильным. Ирина Петровна, пожалуйста. Да, Ирина Новак и Ильи Татьяна Петровна, вот вы рассказали, что вы постоянно занимаетесь вот таким словотворчеством, Я да, не, не слышите меня? Да, плохо слышу. Я буду для вас говорить громче. Вы постоянно занимаетесь словотворчеством. Да, вот, к вам обращаются из различных средств массовой информации да, с просьбой помочь придумать какую-то новую да, вот, ликсему в карельском языке для какого-то понятия, когда вот такой, такие запросы вы получаете. И вот у меня не то чтобы вопрос, а предложение. Как только вы разработали новую лексему, и поскольку вы являетесь активным редактором открытого корпуса вебского и карельского языков, то вам нужно сразу вот эти новые лексемы вносить. В словарь корпуса и может быть нам вести какую-то дополнительную пометку, что это геологизм, еще да, и они максимально быстро будут распространяться, поскольку да вот корпуса аудитория у нас постоянно растет, пользуются и представители средств массовой информации, редакторы и корреспонденты и школьники также пользуются вот этим ресурсом и если вот мы, пока, пока мы дождемся новых словарей, да, в которые будут включены вот эти новые слова, пройдет какое-то время, а они бы могли уже начать свою жизнь, такой активную в карельском языке. Поэтому я вас очень прошу, вот все, все, все, что новое, и я знаю, что такого нового постоянно у вас появляется очень много, это нужно максимально быстро стараться вот вносить в словарь, в корпусы веб -кар. Спасибо за предложение. Мы сейчас вот очень активно занимаемся, я, я говорю, мы в множественном числе, что члены термина орфографической комиссии, вот журналисты, в том числе Ольга Валерьевна Огнева, которая переводит материалы для Олоницкого национального музея. И вот, вот эти очень интересные этнографические материалы, вот, где приходится действительно составлять... Новые слова. И я эти слова вношу все в новый орфографический словарь, который еще не издан, но надеюсь, что в следующем 2021 году он будет издан. Поэтому эти слова в орфографическом словаре уже будут с правильными написаниями, с, с рекомендациями. Вот. А Вот о том, чтобы вот эти слова вносить в корпус, это спасибо большое, я буду в следующем году заниматься этой темой, и обязательно все эти слова будут внесены. Да, вот чтобы это было максимально Потому что они уже зафиксированы и... да, в словаре морфографическом. Да. Да, спасибо большое. Мы будем очень ждать от вас новых словарных статей в словаре Лемкорпуса. Есть ли еще вопросы? Если нет, спасибо большое за доклад, Татьяна Петровна.